После пятнадцати лет совместной жизни муж с женой приходит к психотерапевту. Жена садится спокойно и рассказывает о семейных проблемах. Говорит, говорит, говорит, говорит. Психотерапевт это все понял, подходит к ней, крепко, крепко так ее смачено обнимает, целует ее в губы. Поворачивается к ее мужу и говорит, вот есть что надо, вот, ну хотя бы три раза в неделю. Вы понимаете меня? Муж так спокойно смотрит на психотерапевта и говорит, ну, в понедельник среда-то я ее могу привозить, а вот в пятницу у меня рыбалка. Всем приветики! Спасибо большое за поддержку и комментарии, мне очень приятно. Хочу поделиться с вами такой радостной для меня новостью. На моем канале появился первый спонсор. Мне очень приятно. Спасибо тебе большое. Также кто еще возможно, хочет, но не решается, заходите на мою главную страницу. Там рядом с кнопочкой «Подписаться» есть кнопочка «Спонсировать». Заходите, ничего сложного нет. Выбирайте ту категорию, которая больше вам подходит. Именно там, именно там, в этом разделе для спонсоров, И именно для спонсоров будут выкладываться видео с перчинкой. И совсем скоро я уже начну. Выкладывать, поэтому не стесняйся, заходи и будь моим спонсором.